Всем привет! С вами я, Александр Демидович. Сегодня 18 июня 2021 года. С этого места я делаю в этом году уже третий репортаж. Сколько всего я их отсюда сделал, я уже сбился со счета. Я буду с вами сегодня опять разговаривать об вот этом знаке. Вот. Это знак 3.34, по-моему. Остановка, стоянка запрещена. Это одно из тех мест, которые я вам показываю, где можем увидеть качество работы власти. Итак, я вам покажу, что происходит за этим знаком. Итак, мы видим, знак стоит. Я пойду не по проезжей части, а по зеленому насаждению. Надеюсь, не простят люди. Повторяю, знак запрещающий остановку и стоянку, кроме такси и под выгрузку, э, автомобилей. Ну, напротив Лапоштамта чаще всего здесь э, порядок. И э, ничего мы не видим. Изредка здесь останавливаются машины. Мы видим сплошную линию, которая подтверждает и подчеркивает работу э, этого знака. В принципе, это место удобное. Вот мы ну, видим, мужчина побежал. Для бегунов очень удобно. В центре города люди занимаются спортом. Это хорошо, это приемлемо, это правильно. Но я вам полностью без ускорения показываю, для того, чтобы меня не обвинили в чем-то, там в нарезках. Есть ряд людей, которые любят. Городить всякую ерунду в оправдании э, нарушителей. Примет, э, примечание. Недавно здесь появился второй такой знак, который подтверждает э, действие предыдущего знака. Ну вот мы уже видим из-за поворота, вот стоят машины. То есть они нарушили действие двух знаков. По каким причинам? Если говорить с поворота, то <смех> надо было ехать поперек дорожному движению, чтобы сюда попасть. Я не планирую зарабатывать на этом. Кому-то там в полицию сообщать, вызывать полицию. Мне не интересно это. Просто у людей почему-то оно уже в привычке и как будто так и должно быть. И вот еще один знак, подтверждающий действие предыдущего. То есть три знака реально. В своем большинстве, сейчас пройду, здесь работают люди. Вот знак. В своем большинстве здесь останавливают машины тех, кто приезжает по каким-то делам в горы с полком, в горсовет. Сегодня, я напоминаю, проходит сессия в этом здании. Сессия городского совета. Но надо понимать, что именно вот здесь и припарковались те, а он даже в две линии. тех, кто приехали именно на это мероприятие или же по делам в горы с полком то есть это люди причастные к власти города вон мы видим с той стороны порядок в городе начинается с исполнения законов теми кто ну вон и головатый Теми, кто причастен к власти. То есть люди должны выполнять законы сами, а потом требовать их выполнения э, от остальных граждан. Но, к сожалению, мы не видим этого. Люди, которые причастны к власти, сами не выполняют законы. Мы сами видим. И вследствие этого они боятся, не хотят, не могут. Требовать выполнения законов от остальных граждан. Всем хорошего настроения. Выполняем правила дорожного движения и своими действиями показываем власти, как должно быть. Пока-пока.